Всем доброго времени суток, Катаны, и я хочу представить вам свое горячее мнение по фильму «Мстители. Война бесконечности». Как всегда, я постараюсь обойтись без спойлеров, но если вдруг по какой-то причине ляпну что-то не то, прошу простить меня уж, я под впечатлением от фильма. Итак, поговорим побольше о самом фильме «Мстители. Война бесконечности». Фильм этот абсолютно соответствовал моим ожиданиям. Он не стал чем-то худшим, чего я ожидал. Но он и не превзошел мои ожидания. В общем, вот на 100% именно то, чего я так долго ждал и чего я хотел. Из главных плюсов – это злодей фильма «Танос». И он же, судя по его личной истории и количеству экранного времени, является главным героем этого фильма. «Война бесконечности» – это прежде всего фильм, посвященный «Таносу». «Танос» мега крутой. Мега могущественный, его действительно боишься и хотя это редко случается в супергеройских фильмах, вот сейчас ты реально переживаешь за всех главных супергероев, держишь за них кулачки, потому что тебе не верится, как вообще можно одолеть такую мощь, которая владеет самыми могущественными артефактами во всей вселенной. Для всех главных героев сражение с Таносом это нелегкая прогулка, как было раньше, теперь действительно все по-другому. Чего я ждал от Войны Бесконечности еще? Это, конечно, взаимодействие между главными героями. Здесь невероятно много комбинаций взаимодействия их уникальных способностей в бою, но помимо этого персонажи радуют и в диалогах. Между ними всегда возникает какая-то химия. Вы посмотрите хотя бы трейлеры взаимодействия между Мстителями и Стражами Галактики. И учтите, что это только малая толика того, что показали в трейлерах. В фильме этого всего намного больше. И вот это самое взаимодействие, эта самая химия, она приводит в восторг. Отдельным плюсом также бы хотелось отметить гвардию Таноса «Черный Орден». К сожалению, их характер и мотивацию не раскрыли, но, наверное, это и не нужно было, поскольку они великолепны в бою и сражаются на равных со знакомыми нам героями, а возможно даже и превосходят их. Что опять же говорит о том, что для победы над Черным Орденом нашим героям понадобятся невероятные усилия. Из плюсов можно взять также и юмор. Да, разумеется, без этого не обходится ни один фильм Марвел, но вот здесь вот юмора не переборщили, его добавили в фильм именно в той пропорции, в которой он нужен, чтобы не портить общую апокалиптическую картину. Которую, кстати, прекрасно дополняет и музыкальный ряд. Композиции, которые прозвучали в фильме, можно переслушивать отдельно, и они будут создавать то настроение, с которым вы смотрели этот фильм. А это настроение не назовешь никаким другим словом, кроме как «вахуе». К сожалению, даже два с половиной часа на такое огромное количество персонажей – это нереально мало. Поэтому братья Руссо, режиссеры фильма, недостаточно раскрыли всех персонажей, и это понятно. Акцент был сделан прежде всего на самого Таноса и на нескольких уже знакомых нам героев Мстителей и Стражей Галактики. А вот кому-то в фильме достались, ну можно сказать, считанные минуты. К сожалению, и не оправдались мои надежды на то, что многие сюжетные линии, которые были начаты в предыдущих фильмах Marvel, они завершатся здесь. Как уверяли братья Руссо, кстати. Увы, но большинство линий не завершилось, и много моментов остались так и невыясненными. Но с другой стороны, это хорошо, потому что всегда есть пища для фанатских теорий. И тут я немножечко спойлерну. Одна из самых хайповых фанатских теорий последнего времени по Марвел, связанная с Камнем Души. С ней, ну вот, можно сказать, все ребята облажались. Создатели фильма как будто бы показали всем этим любителям придумывать теории большой и жирный факт. У главного злодея Таноса безусловно есть мотивация, и она в принципе вполне объяснима. Его даже нельзя в полной мере назвать злодеем, хотя да, черт возьми, в большей степени это все-таки злодей. Но, увы, вот многие моменты его мотивации раскрыты не до конца, ну не дотянутые. Во многих местах я просто ему не верил. Хотя должен признать, что Танос это все-таки лучшая из злодеев, что было пока придумано для Marvel. Концовка фильма. Ну, не буду говорить здесь ничего конкретного, просто скажу, что концовка очень неожиданная. Я уверен, что после нее вы будете сидеть с открытым ртом и еще несколько дней вперед будете осмысливать то, что произошло в этом фильме. Как итог, я обязательно рекомендую всем идти на фильм «Мстители. Война бесконечности». Я сам обязательно пойду на этот фильм второй раз, чтобы пересмотреть, еще раз все переосмыслить, найти, возможно, какие-то детали. У меня уже проявляется жажда этого. «Мстители. Война. Бесконечности» — это веха в супергеройском кино. И все-таки, возможно, не только в супергеройском. Я поставлю этот фильм особенно учитывая его концовку, на один уровень с хранителями. А как некоторые из вас знают, это один из моих любимых фильмов, по супергероике в частности, но ну и вообще. Теперь и «Мстители» войдут в этот мой список именно как отдельное произведение, а не как часть целостной киновселенной. В общем, все круто, ребятки. Всем спасибо, всем пока. Обязательно идите в кино и делитесь своими впечатлениями в комментариях. Ах да. Сцена после титров. Обязательно оставайтесь в кинозале до конца. Сцена после титров Войны Бесконечности – это лучшая сцена после титров в фильмах Марвел вообще. Можно сказать, это идеальный штрих, завершающий всю историю Войны Бесконечности. Этакая вишенка на торте. В общем, запомните, ребята. Терпение – это ключ к победе.